Привет! Давайте разберем такой нестандартный источник трафика, как Google объектив. Причем сам Google настолько считает его обязательным, что включил в свои рекомендации для e-commerce сайтов. Посмотреть эти требования можно в этом видео, а мы вернемся к Google Lens. Как уже раньше говорили, этот инструмент для поиска информации без ввода запроса. Просто фотографируйте объект, и вам будут показаны его предложения в ближайших магазинах, если это товар или ссылки на сайт, если подразумевается информационный запрос. Как продвинуть свой товар в Google Ленце Merchant Центр? Это тема отдельного видео, которое уже скоро выйдет на нашем канале. А сегодня мы поговорим о чуть более простом способе – попасть в выдачу Google Объектива, оптимизации изображений. Тем более, что оптимизированное изображение принесет также трафик и из поиска картинок. Что такое Google-объектив? Это приложение, при помощи которого можно найти информацию и предложение товара, даже не зная, как его правильно искать. Искать можно все, как полезные продукты, так и не очень. Автотовары и прочее вам покажут как состав, так и свойства, так и предложения в различных магазинах, но при условии, что на этих сайтах грамотно размечено изображение этих товаров. А какие требования Google предъявляет к изображению, нам расскажет Джон Мюллер. Релевантность изображения Пользователь должен получить достаточной информации, чтобы не возвращаться в Google для дальнейшего поиска информации. И настоятельно не рекомендуется размещать на странице неоригинальные изображения. Наказать не накажут, но трафика по картинке уже не получите. Расположение изображений желательно в первом экране прокрутки и окруженным тематическим текстом. Поисковики всегда подтягивают контент на окружение, кстати, не только для изображений, но и для безанкорных ссылок. Содержимое изображения. На картинке должен быть только сам товар или объект, без ненужных деталей на заднем фоне и надписей. Mobile-friendly. Проверьте страницу с изображением на оптимизированность для телефона. Мне кажется, что планшета уже как-то не в тренде. Проверить соответствие Mobile-friendly можно по ссылке в описании под видео. URL изображений. Структура URL здесь имеет особое значение, ведь Google, помимо названий файлов при обработке визуального контента, учитывает и пути URL. Постарайтесь выработать логическую схему для своих изображений. И не забывайте, что Google не индексирует изображение CSS, поэтому картинка, размещенная таким образом, останется незаметной для поисковика. Заголовок и описание страницы. Google картинки создает заголовки и описания для изображений, в том числе и из метатегов страницы, на которой «они» изображения были обнаружены. Структурированные данные. Добавьте разметку, и ваши картинки будут показываться в виде расширенных результатов. Если у вас есть контент следующих типов – товар, видео, рецепт, разметьте его, ссылку на шаблон ищите в описании под видео. Скорость загрузки страниц с изображениями. В отличие от обычной оптимизации страниц, метрики Core Web Vital для страниц с изображениями критично важны. Поэтому уделите им внимание, если хотите получать трафик из Google объектива и поиска по картинкам. Как массово проверить эти метрики в Google таблицах, смотрите в этом видео, а также материалы по ссылкам в описании. Атрибуты Alt. Определяя тему изображения, Google учитывает описание в атрибутах Alt а также результаты распознавания образов и контент страницы. Но не устраивайте из-за ключевиков. Это только навредит. Сайтмап для изображений. Используйте расширенный сайтмап. Вот пример. Страница, на котором расположено изображение. Блок самого изображения. Ссылка на изображение. Описание, по аналогии с description для страницы. Геолокация. Можно не использовать. Заголовок изображения и лицензия. Можно также не использовать. Как видите, ничего сложного. Большинство пунктов даже не потребуют участия разработчиков сайта. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Полина и SEO-фишки. До встречи!